Всем привет! Всем привет! Мы на канале Семья Тумановых и сегодня мы приехали в Абзаково и снимаем сегодня много всяких крутых игрушек. И мы, соб и мы собрались в номер и, и будем здесь отдыхать и сниматься. Да, да мы приехали в Абзакова, отдыхаем и будем открывать игрушки. Вот. Для начала давай посмотрим, что у нас. Тут Черепашки ниндзя с, с мотоциклом. Штря, пью, пью. Ты смотрел мультик Черепашки ниндзя? Да! Да? Вот здесь Донател на мотоцикле, на таком байке на крутом. У него ракетница, смотри, как стреляет. А вот они, все черепашки, все четыре штуки: Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. Яркая игрушка. Боевой байк-мотоцикл с ракетной установкой. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Это за Нелего! Ну это не лего, но это какая-то интересная игрушка. Давай откроем? Давай! Вот он, какой мотоцикл крутой, Дима! А Ой, а черепашки нету в комплекте, что ли? Есть! А где? Не знаю. Где Оказывается, это мотоцикл здесь черепашки, Дима. Надо черепашку отдельно покупать давай ракетницу устанавливать будем. куда она крепится судя по коробке она вот здесь слева у него стоит oh -oh. Uh -oh. устанавливаем светомощные прожекторы вот эти желтые дим смотри фары у крутые так наклеим наклейку куда наклеится дима вот она клеится тут спереди вот сюда теперь он с наклейкой смотри какой классный давай поехали и стреляй с ракетницы мотоцикл смотри как выстреливает оказывается а вот так надо куда-то улетела ракета она с щелчка вылетает смотри, он ногой может пнуть ее и ракета вылетит оп вот смотри у мотоцикла подставка есть можно поставить мотоцикл чтобы он не упал вот стоит зарядил да. давай стреляем в кого стрелять ну не знаю в кого -нибудь. просто так стреляем Дима, у него даже не пули непробиваемые шины, бронированное крыло вот здесь спереди. Да. Вот это зеленое. И сзади турбоускоритель, вот усмотри, вот, вот это турбоускоритель. Вот хлопная труба такая крутая. Ну что, поехали? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. А мы играем да. в мотоцикл.